Безопасно это сознание тяготеет всегда обращать внимание на статус подсознания. Подсознание, напоминаю, это физическое, эфирное и астральное тело. Сознание зависит от состояния физического тела. Оно постоянно оглядывается, как оно себя чувствует. Как только возникает какая-то новая цель, сразу же идет опасение, причем подсознательное опасение, неочевидное. Ой, не заболеть бы ой, что бы со мной ни случилось, ой, потеплее одеться, ой, еще что-нибудь. А астральное тело выдает какое-то количество страхов, естественно, сразу же, да, потому что идет апеллирование к нему, и оно обязано реагировать. Если цели тяготеют подсознание, это говорит о том, что они зависимы от энергии, которую они должны получить от подсознания, и будут перед подсознанием всячески заигрывать. Ублажать тело укусненьким, сладеньким, жирненьким, солененьким, кисленьким. Давать ему приятные ощущения, то есть баловать тело, считая, что если его баловать, то оно энергию даст. Давать ему приятные эмоции, которыми обычно питается эмоциональное тело, приятными эмоциями для него приемлемыми. То есть не тренировать его, не дрессировать его и жить по принципу, как бы чего не вышло. Так? И скажите еще что-нибудь так. Да. Закон природы такой. Эгрегориальная система будет стараться всегда включить в сознание опекаемых адептов, назовем так, тяготению полагание именно к подсознанию. так проще управлять. Включить страх, например, да, причем такой-нибудь тотальный, Он там, телевизор управляется с этой задачей просто шикарно, чтобы он горел. Да. А, напугать какими-нибудь событиями вокруг тебя, человек начинает жить по принципу, над вымыслом, слезами, обольюсь. А Дальше это так снежный кол, он набирает обороты, и цели становятся все уже, уже и уже, потому что большое целеполагание возбуждает астральное тело, возбуждает эфирное тело, и соответственно эмоции и ощущения не могут быть всегда приятными. Человек старает, будет стараться эти эмоции каким-то образом нивелировать, погасить в большинстве случаев либо с чем-то очень вредным для себя, имеется в виду питание либо иллюзиями, эмоциональными иллюзиями, что все вокруг меня хорошо, и все, что происходит вокруг меня, это меня совершенно не касается, у меня все будет хорошо, вот это меня не касается и так далее. С течением времени такая иллюзорная реальность превращается в реальность самую, что ни на есть настоящую, Что только для одного тебя. Только для одного тебя. Эта реальность выставляет границы, определенные барьеры между тобой и окружающим миром. Целеполагания с этого момента становятся возможными только в рамках этих реальностей, только в рамках этого закрытого пространства. Понятно объяснил? Значит, соответственно, вы не можете заявить свою цель в окружающее каузальное пространство, в общий событийный ряд, потому что между вами и окружающим миром стоит незримый барьер. Но этот незримый барьер вполне достаточен для того, чтобы сила вашего намерения не пробила его, то есть не прошла в окружающую реальность. Человек погружается в кокон. Если же есть в ваших целях и в методах, и в объяснениях, почему это верно, превалирует все же интерес, то, конечно же, здесь фрустрируется состояние безопасности. Цели, которые говорят о безопасности, не получают должного, должной поддержки. Это чревато другой, другой стороной, не видать, да? Человек становится немножечко оторван от социального общества. Он не может найти контактов с социумом, ему трудно найти пару, он не может сидеть на одном месте, его вечно рвет куда-то из стороны в сторону на одной ножке поскакать. Он не может жить в одной, в одной и той же квартире, ему постоянно тянет ее бесконечно менять. Он... И мужа тоже, так тоже бывает. Мужей, жен, да, это вот такая, такая странная специфика сознания неудовлетворенности тем, что есть. Всегда хочется больше. А все почему? Потому что вокруг него нет барьеров. Он имеет возможность своей цели закидывать так далеко, как только возможно. Но при этом от цели, на цели, связанные с безопасностью, силы, энергии уже не хватает. И поэтому ситуации периодически без не непостоянные, периодически, это взлеты падения, взлеты падения, взлеты и падения разрывом отношений буквально на ровном месте, только потому что вам человек перестал быть интересен, он ничего не сделал, он просто перестал быть интересен. Соответственно, это несколько асоциальное поведение, которое, безусловно, будет накладывать свой отпечаток и на вашу судьбу, и на вашу жизнь. Более того, общество, и эгрегориальная система, которая вас курирует, которая вас наблюдает, она не согласится с такой постановкой вопроса и будет либо делать из вас козла отпущения, демонстрируя всем окружающим, как жить не надо на вашем примере, либо же постарается вас выдавить из себя, просто выдавить конфликты на работе, на ровном месте, которые пытаются вас, трудовой коллектив, который пытается вас отторгнуть от себя, потому что у вас другая иерархия целей, вы по процентному соотношению, цели интереса ставляете выше целей. Безопасности. То есть для вас купить квартиру это интересно, а для соседа купить квартиру это безопасно, цель у вас одна, мотивы разные, вы с соседом вступили в эгрегориальный конфликт, потому что мотивы это эгрегоры. Какие эгрегоры? Что за зверь такой? Как понять?